Запуск Shorts Video, правда пока только в США, и денежные вознаграждения от YouTube авторам контента. Пользователи США первыми смогут полноценно воспользоваться Shorts Video. Когда это станет доступно у нас, YouTube не сообщает. Новой функцией стала возможность использовать камеру в мобильном приложении YouTube для записи, редактирования и публикации коротких видео. При записи роликов Shorts в приложении YouTube. Пользователи могут переключаться между минимальной 15 секунд и максимальной 60 секунд длиной. Раньше ролики Shorts были ограничены 15 секундами. Однако при использовании музыки из библиотеки YouTube продолжительность видео все же будет составлять максимум 15 секунд. Это связано с ограничениями музыкальных лицензий. И не забывайте, что YouTube автоматически прибавляет 1 секунду к каждой загружаемой записи. Поэтому рекомендуется максимальная продолжительность в 14 и 59 секунд соответственно. При записи и редактировании видео пользователи смогут использовать различные фильтры. Пока их немного, но на протяжении года список доступных фильтров и эффектов будет расширен. Чтобы сделать ролики YouTube Shorts более доступными для пользователей, авторы теперь могут добавлять в свои видео субтитры. Это могут быть как автоматические субтитры, которые создаются с использованием технологии перевода речи в текст, так и загруженные вручную. Разработчики также добавили вкладку «Shorts» на главную страницу мобильного приложения YouTube. Также YouTube планирует в течение года выплатить 100 миллионов долларов тем авторам, которые используют сервис коротких видео «Шортс». Цель инициативы — побудить пользователей более активно публиковать короткие видео в этом разделе. Согласно YouTube, выплаты смогут получать тысячи авторов каждый месяц. При этом претендовать на вознаграждение смогут все пользователи, а не только популярные блогеры. К участию в программе допускается только оригинальный контент, который не нарушает правила YouTube. На данный момент эти выплаты будут доступны только авторам в США и Индии, но охват программы будет расширяться по мере запуска YouTube Shorts в других странах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!